Для того, чтобы выстроить хорошие отношения с деньгами, как и с человеком, нужно хорошо к нему относиться, так как к деньгам тоже надо хорошо, уважительно, а лучше даже с любовью. Многие скажут, как так, любить деньги, это, это же зло. Ну вот кто так думает, тот и живет, соответственно. К тому деньги не идут. Деньги надо любить, но они не должны занимать в вашей системе ценностей первое место. Нельзя их поднимать на самый верх. Это приведет к серьезным проблемам. Когда деньги на самом верху в вашей Теми ценностей, то это в религиозном мировоззрении называется поклонение золотому тельцу, которое приводит к серьезнейшим проблемам по здоровью, в семье, укорачивает жизнь. Поэтому нужно иметь деньги, и важно, чтобы за эти деньги, которые ты имеешь, ты не имел ничего плохого. Потому что многие добиваются больших денег, но потом имеют и большие проблемы потому что они использовали не те способы добычи денег. Уже вот э, из сказанного становится понятным, почему деньги приходят ко всем по-разному. Люди при рождении получают практически одинаковый набор качеств, своих способностей, умственных и так далее. Ну, примерно одинаковые. А вот разница в финансовом обеспечении очень большая. Есть очень богатые, есть среднебогатые, а есть очень бедные. То есть лестница материального благосостояния очень длинная, и люди распределяются на ней достаточно интенсивно, причем больше интенсив распределения внизу в нищете или в мало обеспеченном состоянии почему это происходит многие не считают деньги чем-то добрым в своей жизни а относятся к ним как вот как я сказал до предельного плохого отношения то есть это зло с которым приходится вот так сотрудничать это самая плохая позиция следующий момент который распределяет людей вот по этой лестнице удовольствие или это и богатство, это мало кто понимает, что деньги ⁇ это вообще-то энергии. Вот кто это понимает, у того гарантированно с деньгами выстраиваются более уважительные, более глубокие и более эффективные отношения. И с этими энергиями можно взаимодействовать также энергетически. Что это значит? Есть такое выражение ⁇ как мы думаем, так мы живем ⁇ И оно действительно реально отражает суть. Жизни. И вот если в вашем сознании, в вашей голове мысли о деньгах или о том, что их трудно зарабатывать, что они трудно приходят, что они могут создавать проблемы, то есть если у вас есть плохие мысли в отношении денег и в отношении работы, деятельности, что это работа от слова «раб», например, многие считают, ну и так далее. То есть если у вас есть плохие мысли в отношении денег, то поверьте, деньги это чувствуют, деньги это энергия, а мысли это тоже энергия. То есть энергии взаимодействуют и отражаются на вашем финансовом состоянии. Поэтому ваши думы, ваши мысли должны быть чисты относительно денег.